Что у вас там происходит? 收點 Протокол анализа сточных вод, проведенного по заказу Армахема. Состав воды, мягко говоря, необычный. Ребята из Армахема не стали бы интересоваться этим, если бы не были замешаны. Сегодняшний взрыв на бордовом складе является следствием производственного инцидента. Я а не знаю, о чем ты говоришь. Некоторые тайны могут быть зарыты глубоко. Но я не... знаю, где копать. Нет, постой! Это какая-то ошибка! Мистер Муди, время слов закончилось! Умоляю! Нет! Заслужили смерти. Чудовищный взрыв по встрече в спорту возможно не был следствием несчастного случая. Нам стало известно, что на месте события были обнаружены Если Фэтл найдет ее источник... О чем это? Что за альфа? Что за источник? Ладно, пошли. Фэтл где-то близко. Орган! Да. Я знаю, вас тут здорово досталось, но вы бы очень пригодились нам в Мормахеме. Капала связь с разведгруппой. Начальство требует выслать еще один отряд. Я не хочу угробить своих ребят, зачем зря. Слушай, у меня приказ убить Бэтл. Как только он будет мертв, телепатическая связь прервется и все его солдаты отключаются. Бэтл здорово. Так вот, Бэтл сейчас отступает. И сдается мне именно вам... Я знаю, вам тут здорово досталось, но вы бы очень пригодились нам в Армахеме. Пропала связь с разведрупой. Начальство требует выслать еще один отряд. Я не хочу крови своих ребят на чем зря. Слушай, у меня приказ убить Фэтл. Как только он будет мертв, телепатическая связь прервется и все его солдаты отключат. Мы у нас Так вот, Фэтл сейчас отступает. Истается мне именно Вармахем. Если у тебя найдется свободный борт, мы сможем убить двух зайцев сразу. I don't Черт, только что пропал сигнал Янковский. Может быть, что ты ждет? Пожарные уже как только они запьют огонь, мы сможем проверить завалы. Окей, тогда не мешаем. И будь готова оставить в армагмент по верхнему сигналу. Так, так. Я знаю, вас бы здорово досталось, но вы бы очень пригодились нам в Армахеме. Пропала связь с разведгруппой. Начальство требует вызвать еще один отряд. Я не хочу кровить своих ребят на чужая. Слушай, у меня приказ убить Вармахев. Как только он будет мертв, телепатическая связь прельвется и все его солдаты отключатся. Было бы здорово. Так вот, Вармахев сейчас отступает. И сдается мне именно Вармахев. Если у тебя найдется свободный борт, мы сможем убить двух зайцев сразу. Найдется. Черт, только что пропал сигнал «Юнко». Может его датчик побеждать? Может. Пожарные уже здесь. Как только они забьют а огонь, мы сможем забить завалы. Окей, тогда не мешаем. Помнишь о том протоколе анализа? Так вот, очаг загрязнения зафиксирован в районе Одерма. Сейчас это место практически заброшено. Думаю, что это непростое совпадение. Cool. Oh Площадка чиста. Понял. Захожу на посадку. Следи за флагхоком! Хорошо. Отправляйся в Армахем и найди Фетл. Макошка, что с вашей разведгруппой? Пока была связь, мы следили за ней через камеры наблюдения. Потом связь пропала, и все. Противник. От 18:00 захватил главное здание. Численность не установлена, предположительно большая. Заложники. Известно. Требования? Пока никаких. Седьмую цель. Воспоминал седьмой. Визуальный контакт. Установлен. Эй, я хочу! Заткнись и день!